Привет! Меня зовут Андрей Исподин. Я из Киева, Украина. Я специально приехал сегодня в Лондон. И третий день я на тренинге Энтони Робинса. Это что-то особенное. Я сам провожу тренинги. Конечно же, залы меньше, но я также люблю развивать людей. Как это делает Тони, это просто песня. Как он использует технику НЛП? НЛП в его руках это просто концерт, когда 8 тысяч играют в унисон, когда танц, слышите музыка. Это драйв, это вообще такой уровень энергии. Самое важное, это сегодня был такой полет на длине времени, такой капсуле, очень защищенной, когда стираются грани, когда убирается лишнее прошлое, которое неэффективно, и настраивается на высшие результаты. Что мне лично по душе, то, что предлагает Энтони Робинс, Никогда не соглашаться на маленькие результаты, даже на большие результаты не соглашаться, только на самые крупные, максимальные. И потому моя компания, которая в Киеве продвигает людей, компания NTN имеет девиз «Достигай сверх максимума». Как это работает в Унисун. как здорово это работает в международном масштабе. 8 тысяч людей, 69 стран, на 9 стран синхронный перевод. Все обалденно организовано. И если проходить тренинги, то только такие. Не соглашайтесь нам минимальное. Проходите к тренинги Энтони Робинса.